Активисты Одинцовского отделения «Единой России» и ее сторонники провели круглый стол по вопросам организации помощи семьям участников спецоперации. Мероприятие прошло в рамках акции «Добрые дела». На совещании рассмотрели поступившие заявки и заслушали отчет о проделанной работе. Также решили оказать помощь в закупке тканей для пошива балаклав и плетения сетей.